Здравствуйте. привет спасибо что согласились поговорить со мной всегда пожалуйста когда есть возможность ну в общем вопрос такой то что я писала состояние очень прям измотанное и я даже уже не понимаю, чем, потому что, ну, очень много разных тяжелых ощущений внутри, которые и раньше у меня появлялись, но ну, как-то оно проходило. А сейчас я еще уехала в другую страну, и переезд был сам тяжелый, много нервов было. И вот сейчас такое какое-то напряжение в голове невозможно расслабиться внутри много разных ощущений каких-то ну вот эти старые травмы какие-то и не могу спать вот такое вот состояние как вы думаете что это такое и что можно вообще сделать с этим ну это самоочищение системы идет здесь с этим ничего не надо делать это все в самонаблюдении а вот это я которая возникает, да, то есть это же на нем все закручивается, то есть на фантомном а, вот этом я, которая, ну, назвалась Натальей, и у этого я есть своя история, и вот эта история просто вся сейчас, а, знаешь, как такой экзаменационный момент, она вся просто вот, ну, вываливается, и до последнего еще как бы есть удержание этого, поэтому, ну вот. Такое ощущение. В данном случае все внимание на самоосознавание. Не бежим от этой боли, не бежим от этих ощущений. Здесь отлови тот момент, что вот это вот очень тонкая такая грань, когда в уме возникает, что это мои ощущения, что это моя боль, что это мои детские травмы. Вот. И это начинает ну, закручивать, словно, знаешь, ураганом. В данном случае вот это «я» просто прям в эту, ну, как бы оно вот прям пусть летит в эту черную дыру. Со всеми этими ощущениями болезненными, еще что-то там с глубинными там душевными переживаниями. Откройся, распознай, ведь смотри, прям сейчас… И радостное состояние, и эфирийное состояние, состояние любви, какое-то блаженство, и состояние самого вот этого страшного ада, да, болезненных каких-то ощущений, душевной боли, оно все в осознавании. Если оно в осознавании, это не является тобой, это не является твоим. Вся фишка в том, что есть вера, что это как бы моя боль. Да, есть. И поэтому здесь автоматом возникает, что нужно с этим что-то сделать. Да, вот это больше всего напрягает. То, что напряг и так есть, но еще больше напряг от того, что что-то надо с этим делать. И какой-то внутренний конфликт у меня. Проблемы вообще с ответственностью по жизни. То есть... Ну, я это уже рассказывала раньше. Подожди, вот прямо сейчас. Это, или, или это не важно? Посмотри, вот прямо сейчас, вот смотри, как ты говоришь, у меня внутренний конфликт. У тебя то, чем ты являешься, вообще нет конфликта. Это конфликт возникает. А вот у этого фантомного я, который, а, в который ты уверовала, что вот это ты. Но ты не это. Ты не Наталья с ее жизненной историей. Вот прямо вот сейчас это.. Наталья, да, вот ее нет. Где она? Покажи. В этом теле, вот в этом теле на самом деле нет никого. Но вот эта вера, что есть Наталья, и она что-то переживает, она, эта мысль подкрепляется гормонами, и возникает переживание. Не иди опять туда, все. То есть сейчас очень... Вот явный момент такой на самом деле. Тут только ясность в распознавании нужна. Распознать то, чем ты являешься, абсолютно вообще ничем никогда не может быть затронутым. Но вот это э, глюк восприятия, который случился, то есть ты посчитала, что ты Наталья, что у тебя есть тело, а если есть тело, значит, есть ум, да ну то есть связка ум-тела, это вот и воспроизводит вот такие как бы вихри. Но посмотри по-другому, посмотри это вот из да, из вот этого сознавания. Ведь все в распознавании. Если это в распознавании, это тобой априори не является. Логически я это понимаю. И теперь, чтобы это а, как, как бы нелогически понялось, Смотри вот смотри на самоосознавание, то есть осознай самоосознавание. Вот смотри, ты же получается сейчас, да, то есть ты вот эту боль как бы ее воспринимаешь, то есть ты воспринимаешь мысль, что у тебя есть боль, и это начинает прокручиваться. Но теперь воспринимай воспринимаемое, то есть как воспринимаете то есть боль же осознается. Да? она в распознавании mm -hmm. и вот теперь mm -hmm. внимание не на боль а направь внимание на само вот это осознавание этой боли в обратную сторону да вот да, неё. Да, да да вот mm -hmm. и ты увидишь что этого вообще нет это такая это вот это вот знаешь сформированная тысячелетиями вот эта вот идея да которая там вот она вот крутится и крутится да? значит она вот она настолько туда уже уже забирала энергии и вот всего до да, этого внимания и естественно что до последнего она будет как бы стараться чтобы туда шло но на, но по факту оно даже этого нет ну нет этого это просто галлюцинация и вот прям сейчас ощущаю вот чувствуешь ты сейчас боль переживание есть да. И вот смотри не на, опять, не на переживание, не на боль, а на осознавание, осознавание. Угу. Как на то, что воспринимает эту боль. Угу. И отсюда, и отсюда, смотри, то есть, видишь, Исследуй, что это за такое слово боль и что это вот так, что это за волна приходит. И смотришь в сам источник этой боли. То есть ты не ковыряешься, откуда она пришла, зачем. Ты смотришь в сам источник. Вот прямо сейчас в сам источник смотри. Что там. Там как будто ребенок какой-то сидит, которому больно. Вот смотри, сквозь этого ребенка не отвлекайся ни на какие сейчас картинки, мысли или еще что-то. Это все фантазиума. Это, знаешь, ну где-то там вычитали, когда в психологической вот этой вот плоскости варились, что есть внутренние ребенки там, внутренние взрослые и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. И вот сейчас это неправда. Где он? Видишь, думала, сразу улыбка. Видишь, то есть вот с явным пробуждением вот эти атаки ума, они как бы достаточно сильнее становятся, но они и очень яркие для того, чтобы распозналось, что этого нет. Что это просто глюны. Ну, а внутренний конфликт, вот одна часть как будто бы тянет в одну сторону, другая в другую, как, как это? Его вот. не надо разбирать тоже, да. получается. Да, давай смотрим в этот внутренний конфликт, кто конфликтует, у кого внутренний конфликт. Или нет ты нет, опять услышала и поверила, видишь, нету. Если нет нету вот этого основания, то и конфликта нет. Вся запутка в том, что возникает вот это фантомное ну, я. Да, получается есть какая-то я, еще у меня есть внутренний конфликт, то есть там еще части какие-то. Угу. Это ну, развод да. ума. Как ты? Есть некая какая-то я, вот, то есть, ну как бы, тебя двое или ты все-таки одна? Вот здесь нужно вот здесь разобраться. Ведь только есть одно сознание, больше ничего нет, все остальное просто мираж. Но вера в этот мираж, как будто этот мираж реален и упускается то, что действительно реальное. Поэтому в данном случае не отвлекаться ни на какие фантомные явления. Неважно, с открытыми глазами или с закрытыми. Вот все, что возникает, ты сквозь этого смотришь в сам источник, и когда смотрение течет в сам источник, там ничто не находится, там абсолютная пустота. Вот, и здесь ум как раз и обнуляется. И ты видишь, основания это для боли вообще нет. Потому так, что а если вот реальная боль была в жизни, не было. снилась, это снилось, как во сне. Вот если бы она была реальная, она бы прямо вот это, это знаешь, вот ты приходишь в кинотеатр и идет фильм, в этом фильме происходит, ну то есть персонаж, да, с именем Наталья, кто радуется, кто плачет, кто страдает. И все эти явления, это как, ну вот, то ветер в одну сторону дует, то в другую. То есть, если они возникают и растворяются, значит, что? Их нет. Правильно? Ну, это же логично. Очевидно. Почему так сложно это видеть? Почему так ум... Не, не ум, а внимание цепляется за это. Привычка. все время смотреть вовне. Вовне цепляться за объекты. А вот если я раз это распознаю хоть, ну вот на миг, то оно будет как-то потом развиваться. Вот это тут вот Да. Здесь лучик осознанности. Да, тогда здесь он будет все высвечивать потом. Э здесь вот проблеск, если случается, потом просто дело времени, и все дело в том, что вот в твоей ясности, чтобы то неважно, что происходит на экране сознания, все внимание на сам экран, то есть ты как бы сквозь этого Пропадает. смотришь. Говорила о том, что сначала внимание, оно вот как ты приходишь и ты заинтересована, самым заинтересован миром объектов, ему интересно смотреть фильм, разглядывать, ему интересно там познать все от любви до ненависти и так далее, и тому подобное, всю гамму чувств прожить, да? Но... А, а стоит, может, задать себе вопрос, интересно ли мне вообще сейчас этот фильм смотреть? Вот. И вот когда этот интерес сам себя обнуляет, сживает, то все твое внимание устремляется сквозь эти краски, которые на экране, на сам экран. Тогда не важно, что происходит. Не важно, вообще, вообще не важно. Абсолютно не важно. У тебя интерес только к самосознающему сознаванию разворачивается. И это вот истинное подлинное пробуждение уже до этого это просто ну, включалась осознанность виделась, как это все работает и когда это уже все насмотрелись на, как говорится насытились этим всем вот так то само внимание устремляется в сам источник сознания и вот здесь на этой периферии майя иллюзия, начинает очень сильно играть она затягивать начинает, то одну вкусняшку, то другую, то, знаешь, это как вот эпизод в фильме вверх, когда он в лифте едет, то я тебе враг, я тебе друг. Да, вот, я помню. Вот этот момент происходит. Здесь, еще раз, абсолютная беспристрастность. реально такой какой-то дурдом в голове, вот вообще просто ум сходит с ума. Вот, здесь... И, возможно, спать, и, и плюс же это не просто мысли, это же еще и ощущения, вот эти uh -huh. вот идут. Uh -huh. Это чтобы распозналось, так как на мысль возникает вера в эту мысль, сразу в... гормоны начинают играть, и все и пошла эмоция, пошли ощущения, все все закрутилось. Поэтому здесь в данном случае, чтобы не происходило все внимание на само внимание. Все и mm -hmm. основы ты этому я не даю, ну, как бы не даешь. Это, ну, это тоже вот эпизод, тот же самый э, маленький Будды, когда три дни, фильм, да, э, с Киану Ривз, когда он три, три дня под деревом Бодхи сидел. Как только вот это вот Майя его там не затягивала. То есть вообще безоценочно неважно, какая мысль приходит, сквозь этого. То есть и, во, и вот она, ясность такая. Абсолютное то, которое сейчас э, хочет распознаться вообще. Вот я вижу еще, что там э, внутри там, этой конструкции какая-то хитрость сидит, как будто бы заинтересованность какая-то в ней. Н ни с чем, ни с чем с этим не связывай. Там все что угодно может сидеть. Хитрость, зависть, ложь это вот сейчас. А я плохая, я хорошая, и там я дьявол, я бог, вот это вот сейчас вот оно прям вот так вот будет мельчишить, все, что можно, все, все козыри вот так вот будут выкидываться, все. Только беспристрастное смотрение на само смотрение. И все равно все, что вываливается, оно как мысли, они свидетельствуются, но ты не реагируешь на это, абсолютно не реагируешь. Я действительно, на самом деле, рада по-хорошему, -по -по когда вот, ну, человек доходит до этой грани. Вот, вот, вот эта грань – это уже когда все реально наигрались. И да, этот момент достаточно непрост, но это самое лучшее, что может случиться. И это действительно то, мне просто ум накручивает, что это просто надо с травмами поразбираться не, еще. Не-не-не, не ведись, это, это вот как раз, да, это вот... А то... я уже с ними разбираюсь, но... 40 лет. И три года, да. Наверное, уже и не одну жизнь. Ну вот. А здесь уже все, ну... А кто с этим разбирается? У кого травмы-то? то, чем ты являешься, раз вы, у тебя ни одной травмы нет, ты с... абсолютная вот эта реальность, сама прозрачность, чистота, целостность, все. А это просто вот, ну, уверовала, да, ну, так случилось, там, уверовали в, в Наталью, то есть вот на, на этом экране Наталья со своими, там, жизненной историей со своими сценарными сюжетами, травмами, там, горестями или радостями, все закрыли книгу, отправили как говорится, в черную дыру. историю. И вот она, абсолютная свобода, которая даже не требует никакой свободы. Вот у меня был момент, когда вот случилось какое-то затягивание вот эту дыру, но оно не до конца. Но частично, да, было и очень страшно стало тогда, но зато после этого было чувство такого какого-то обнуления очень сильно на следующий день как-то вот все по-другому было, я вроде бы та же, но совсем не та, ну вот так это чувствовалось, mm -hmm. просто частично, оно как бы затянула, потом страх все это перебил Сильный страх, прям животный страх. Mm -hmm. вот просто дыра, которая засасывает. Ну, Да, я задавала вопрос, там, кто, кому там плохо, потом увидела, что никому не плохо и обрадовалась. А потом задала вопрос, а кто обрадовался. И потом вот это вот получилось такая воронка. Ну я такого никогда не чувствовала раньше точнее там не было я которая чувствует там вот как раз это я туда и затягивалась все ну, вообще все все весь мир все идеи то да такое было ну... а сейчас оно снова все восстановила и заново вот и опять страдания у кого сильная вера, да. Я понимаю, что нету у кого. Но, но вера, вот, да. И вот здесь вот это с этим ничего не делаешь. Это все равно процесс сам по себе идет. Здесь просто вот эта открытость и, ну, так скажем, сдача. Сдаваться типа я на это не влияю никак. ну да, кто влияет? Тут получается это действие только с вниманием, да, как перевод внимания, потому что больше ничего нельзя сделать, угу. потому что некому. Некому сделать и распознать ведь все это происходит в осознавании. Страх, животный страх, это возникает вот у этой отдельности, как, у фантомного. Оно то, чем ты являешься, нет никакого страха. Это вот, и вот это вот, когда ты э, исследуешь сама, да, в этот момент то вот оно а вот смотрите а вот боли которые там в отношениях там есть привязанности то же самое с этим задавать у кого привязанность вопрос, или что а, смотри, это все уже старые парадигмы привязанности, боли там и так далее и тому подобное. Это все опять-таки на вере вот в отдельную я Наталью. И у Натальи история с, с болезнями, там, с привязанностями. Это бесконечное вообще тут. То есть... есть так, я понимаю именно искать личности. Ну, то есть, потому что у меня идут такие какие-то вопросы как будто бы личность и она разбита еще на кучу личности я пытаюсь задавать вопросы там а кто вот это жертва там внутри и так далее но это же все относится к личности вот наталья правильно и mm -hmm. жертва и то и то и то оно завязано на именно на Натальи, mm -hmm. правильно mm -hmm. Mm -hmm. то есть это вот я сейчас поняла свою ошибку. Я думала, что это отдельно. Uh -huh. Что вот есть Наталья, а есть еще вот какие-то там другие, вот uh -huh. как жертва, личность, еще там внутренний ребенок, но uh -huh. это все держится на ней. Uh -huh. Uh -huh. А Наталье? Понятно. Нет, это фантом. Все, и тогда эта вся конструкция сразу... Да, Не вот имеет вот места быть именно вообще. от этого легче становится, когда за Наталью. Потому что там, получается, ну как копаешься и снова затягивает тебя, uh -huh. начинаешь спрашивать, а если вот это да, вроде видишь, что нету, и снова заново, как будто бы вера возникает. Uh -huh. переводить внимание ты даже не, не то что пробуй вот смотри просто вот прям сейчас внимание на внимание вот здесь главное распознать когда внимание на внимание оно тут же растворяется в источнике сознания вот оно ничего не находится вот где сейчас вот сейчас вот прям найди наталью боль сейчас найди или еще что-то либо ты сейчас начнешь придумывать но если ты глубинно смотришь где эта боль ведь просто вот оно рассматривай прямо сейчас у кого болит опять опять у, вот у кого у нее видишь наталья. у наталья а наталья существует вот здесь вот прям вот смотри существует ли наталья или ты уверовала что вот ну тебе говорили что ты наталья наташенька похлопали погладили под попу дали ну то есть вот Да, не существует <свят> привычка существует Но если смотреть... О, как бы и в этой пустоте делать нечего. Так его там и нет сразу. Он тождественен сознанию становится. И ты видишь, что есть только сознание. Он... И, и тут получается, он начинает только как функционал, как слуга работать. Верный, хороший слуга. Он перестает выдумывать и все, потому что вот оно истинное разоблачение, обнаружение. Кто-то подсказывает, как будто бы какой-то голос разума, что какая-то игра ведется слишком. Такая, которая затягивает. Смотри внимательно. Вот сейчас это не голос разума. Вот сейчас вот это вот а, игра просветленного ума, который выдает себя за голос разума. Посмотри то, чем ты являешься, тебя не может никуда затянуть. Неужели ты веришь, в то, что вот, вот смотри, есть некое основание, да? Это вот это есть, то, чем ты являешься, само само осознавание. Неужели ты веришь, что какой-то фантом может это затянуть? Вот, вот смотри, разоблачай вот эту игру. Здесь очень важно не вестись. Я тебе только пять минут назад говорила, не ведись ни на что. Потому что тут начинает приписывать и голос разума, и сам Христос тебе сейчас что-то вещать начнет. Вот, все. То есть, что бы ни происходило, все. Просто быть, да. Даже смотри, просто быть ⁇ это уже ты самое это. Тебе даже просто быть не надо. Ну да, я, это не мое действие быть. Я просто на секунду почувствовала это вот. Там куча всего, там страх за будущее, да то нет, же ты... самое. Да. да нету там ничего, давай не придумывай, ты уже этот багаж, рюкзак свой выкинь <laughs> с кучей всего. <laughs> Видишь, как опять, вот тут же опять отв... ну, отвлечённый. Да, я почувствовала боль, и я из этой боли сразу это сказала. А просто не хватило внимания в этот момент распознать, что очень тонкая вот это опять возникла, возник мираж вот этого я, который считает, что он чувствует, что он еще распознает, там у него боль опять, и все, и опять начинает крутиться колесик. Так получается, не хватило внимания, это что значит? Ну, здесь это, это вот, ну, как, как тебе сказать, даже не то, что тренировка. С, с ясностью. Не вестись просто. Еще раз. Вот прям запомни. Как, что, как тренировка, да? Да. Что бы ни происходило, ум игра, сейчас И... будет мысли, картинки, ощущения подкидывать. Все-все вот это. Ноль. Абсолютный ноль. Начнет сейчас еще разыгрывать, как это я будет умирать, в черную дыру лететь. Это мне как раз не страшно, это мне хочется, чтобы она уже улетела. А, вот смотри, вот смотри, вот, вот этот момент. Кому хочется, чтобы это улетело, значит, ты уже как будто это существует. Кому же ему хочется, да? Как будто уже существует вот это я. Видишь, здесь настолько тонкая игра его становится. Да, без ясности здесь не обойтись. Именно настоящей ясности. И действительно на теле будет ощущаться, что как будто что-то прям, вот знаешь, такое многовековое, тяжелое. Оно как будто сейчас вот сворачивается, и оно прям как будто разделяется, как будто отделяется. но ну, это, это вот эта вся как бы такая вера, ну как, словно налипшая вот на тебя была. Ну то есть как будто через эту маску только взять. И вот эта маска, она сейчас вот так вот прям. Все. Может, силы концентрации у меня не хватает? Может, усталость влиять тоже на это? Здесь усталость, наоборот, в помощь, это уже измотанная вот этот я-делатель. Это уже, это прям показатель того, что крутится, и затрат биологической энергии идет Просто расслабься в этой усталости. Расслабься, да? Ну, то есть распознай, кто-то есть на самом деле. вроде бы получается так частично то так то так оно бросает туда смотри смотри назад, вот туда, сейчас назад. сейчас смотри ведь что-то распознает эту динамику что туда-сюда вот смотри на то что распознает это кого туда-сюда бросает действительно кого внимание скачет угу. и ведь это все в распознавании это все в осознавании то есть ты отлавливаешь любую динамику вот смотри на это вот оно то есть ясность то есть все и внимание скачет по привычке да. это привычка что надо что-то типа делать а здесь в данности, то есть все, любое делание, любое желание что-то да, сделать. Вот есть что-то, да, если есть что-то болезненное, да, есть много идей таких или одна идея, что с этим надо что-то сделать. И вот эта вот вера в это, она на педаль газа начинает давить, и опять колесо начинает крутиться. Здесь все фиксация уходит, ведь... Вот оно, туда-сюда маячит, мельчишит, начинает как бы отсюда заходить, с этой стороны. А когда ты в абсолютной ясности э, сидишь в, в этом свидетельствовании, что бы ни происходило, да? Вот оно. Разве это... Достижимо. Разве это когда-то было потеряно? Кто к этому стремился? Тот, кто поверил, что он не, не, не это. Отдельность. А также сильный контроль еще такой аж такой контроль, что аж напряжение и аж челюсти сжимаются. И вот время от времени включается тоже. Но это тоже маска. Это тоже маска. Делатель какой-то сидит, вот ему надо что-то делать постоянно с чем-то. Ты ему задание дай картины писать. Этому делателю. будет польза <свят> распознаешь что его нет и никогда не было тоже все приснилось Очень сильно. Почему я вам написала? Потому что очень сильное желание поддержки от кого-то. Ну, я понимаю сейчас, что это желание личности вот этой, которая хочет, чтобы ей дали гарантии что она точно справится с этим всем. И подтвердить, что то ли ли оно... она точно не справится да потому что ее нету да Просто сейчас удивление такое, как как такое вообще может закручиваться, такие сценарии. Ум еще тот сценарист, Голливуд отдыхает, но это опять все сон. Все в его воображении. Вера в это. Еще раз. Гормоны подкрепляются. И пошла, поехала игра. Всё. Хотела сказать спасибо. Мне помогло. И поняла, что вообще не подходит. записать себе, чтобы сохранилась запись экрана. Но я не знаю, будет звук или нет. А у вас записи не будет этого Сейчас. разговора. А, что-то что-то тут пишется. Если что, да? Я... да. Ну я залью и ссылку скину тебе. Ну, спасибо. У -у -у.